«Один завод – одна газета». По таким девизам при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России прошел праздник, посвященный юбилею газеты Тверского вагоностроительного завода. В честь 95 летие корпоративного издания «Вагоностроитель» его сотрудники, коллеги, партнеры и читатели вышли на старт эстафеты с символичной протяженностью этапов и под названием «Перед за газетой». Это одна из добрых традиций. Мы к юбилею газеты «Вагоностроитель» обычно проводим какие-то спортивные мероприятия. К 85-летию был кубок по футболу, к 90-летию мы проводили турнир по бальным танцам, а в этот раз мы решили выбрать вот такую вот символичную дистанцию – 95 метров. Как вы видите, заводчане очень активно откликнулись, и у нас получилось массовое мероприятие». Праздничная эстафета собрала на стадионе «Планета» 16 команд, представителей разных подразделений завода, городских организаций поколений. Среди них были как дети и внуки сотрудников вагоностроительного завода, который занимается в секциях спорткомплекса «Планета», так и ветераны труда. И пасмурная погода не отразилась на настроении и настрое участников. Каждый месяц проходит собрание ветеранов труда завода и бросили клич. Хотим ли мы участвовать в этой эстафете? Но, ну, естественно, ветераны не могли остаться в стороне. У нас еще есть порох в пороховницах, и мы хотим сегодня это доказать. Какое настроение у вас сегодня? Если тучи собирались, то юные танцоры ансамбля «Летите голуби» отогнали дождь своей энергией и позитивом. На церемонии открытия газету «Вагоностроитель» с юбилеем поздравил директор по управлению персоналом и трансформации вагоностроительного завода Владимир Тарасов. Поздравляю нашу газету в пользу случаем с 95-летием. Это очень интересная дата в преддверии столетия. То есть это одна из самых важных дат. Все начинается с информации поэтому газета это информация газета это будущее представители будущего и открыли спортивную часть программы эстафеты юные гимнастки борцы баскетболисты и футболисты стремительно промчались по зеленому газону и все дети получили медали сладкие призы и памятные сертификаты озарив стадион своими солнечными улыбками это потрясающее мероприятие, даже вот сейчас уже началось, да, и какое было красочное открытие, как было здорово посмотреть на этих детей, которые бегали, как сейчас зажгли ветераны на площадке и на своих беговых дорожках. Потрясающе. Участвовать в этом очень приятно. Хотелось бы, чтобы это стало такой доброй традицией. Очень много людей здесь пришло, и участники, и зрители. Газета действительно с богатой историей, и это, как я уже сказал, элемент корпоративной культуры, Газеты читают да, на заводе, внимание, любят Прошу в каждом уйти. подразделении. Газят, как друг читателей, Спортсмена друг всех заводчат газеты. Журналисты газета «Вагоностроитель» не только профессионалы своего дела, но, как показали забеги, находятся и в прекрасной спортивной форме, а также известны другими талантами. И во время праздника на стадионе «Планета» прозвучали авторские стихи, естественно, о заводе. Мы можем гордиться законно и делом своим, и трудом, Гудит непрерывно вагонный Вот наша работа и дом Маяк среди житейского моря Для нас заводская труба Мы в радости вместе и в горе Здесь общая наша судьба Судьба победителей призеров эстафеты решалась на футбольном поле. Каждый забег состоял из пяти этапов протяженностью по 95 метров. Сначала состоялись предварительные старты, победители которых выходили в финал. Конечно, я поздравляю всех, кто делает газету именно с юбилеем. Самое главное, всех сотрудников вагонзавода с тем, что у них есть свой свой рупор, в который они могут рассказать не только о себе, но и какие-то проблемы осветить и задать вопрос. Ближе к финалу стало все меньше вопросов, кто станет победителем праздничной эстафеты. При этом положительные эмоции получили все участники и зрители. И все участники радовались, как дети, покорив свои 95 метров дистанции. Для болельщиков были разыграны специальные призы. Самые активные и счастливые из них получили ценные подарки и вкусные пироги. В финале победы в упорной борьбе одержала первая команда молодежного движения поколения Инжен Тверского гностроительного завода, состав которого был сформирован из четырех парней и одной девушки лидеры, все победители. Мы все настроены серьезно. По большому счету победителями эстафеты, посвященной юбилею газеты «Вагоностроитель», стали все участники забега. И все участники получили памятные медали, сертификаты и сладкие призы. Ну, конечно, главных наград и подарков были удостоены сотрудники редакции «Вагоностроитель». Я хочу сказать всем спасибо, всем и каждому, что вы пришли на наш общий праздник, день рождения «Вагоностроителя». Для нас ваша поддержка очень важна. У газеты ⁇ Вагоностроитель ⁇ огромная, большая, интересная история. Но впереди ее ждет тоже много интересного. Ведь 90 всего 5 лет. И жизнь, представьте, продолжается. В этом году Тверской вагоностроительный завод отмечает свое 125-летие, продолжает вести лет без его трудовых достижений и газета «Вагоностроитель». История которая неразрывно связана с судьбой. предприятия Один завод. Одна газета.